Надоело тратить утро, день и вечер на однообразные килы? Устали играть со снайперскими винтовками, штурмовками или ППшками? У вас так много пушек и снаряги, что голова идет кругом? Не лучше ли взять в руки Super Power Pro Pro Ultimate Royal Deluxe Flash Уль, Digital Andrey, шпокатрах 8? Вы спросите, почему в названии Digital Андрей? Ну, а хуй бы нет. В нашей лаборатории Super Power Pro Pro Ultimate Royal Deluxe Flash Уль Digital Андрей Company Squad Snoops мы решили упростить название нашего продукта на копалку-убивалку. Но для истинных ценителей искусства это все тот же Супер Pro Про. Pro... Здоровые мужские мужчины! Давайте рассказывайте, как забрали лопату на язычах или успели попотеть. Сейчас у нас еще богаче ассортимент оружия стал, и в честь этого я предлагаю выяснить, что же лучше брать из представленных образцов. Будем проверять обычный нож, керамбит, биту, топор и, конечно же, новенькую лопату. Вроде как у нас еще какая-то сабля должна быть, но, увы, в свое время я на нее не задонил, поэтому будем довольствоваться этим. Но прежде чем довольствоваться, давайте поддержим Скифа, который стартанул и распахнул свой кинотеатр для всех. Всех желающих. Чекай обзоры, фраг мувики, получаю годную историческую справку про наше оружие в колдушке и конечно же участвую в простецком конкурсе от скифа. Шансы как сам понимаешь очень хорошие, так что делай изи вин по ссылочке в описании. Мужики, в общем смотрите какой приколдес. Я сейчас пишу сценарий и параллельно проверяю все значения. То есть я сейчас пока что не знаю какая махалка выиграет. А сейчас я вот что подумал, а как я могу не знать сейчас, если я уже выложил этот кинофильм, и по сути это сейчас, это прошлое, из которого я обращаюсь к вам в настоящее. Чего, блять? Короче, забейте. В общем, давайте будем двигаться вот в каком направлении. Мы замерим разные параметры у данных девайсов, попутно будем присуждать баллы победителям, и в конце все посчитаем и вычислим чемпиона. Если взглянуть на все характеристики данных приблуд, то какой-то ясной картины здесь не увидеть, потому что все предметы плюс-минус схожи друг с другом. Нет какого-то явного фаворита по этим сухим цифрам. Как известно, в колдее верить цифрам в ТТХ это тот еще лузмув. Поэтому давайте сначала найдем самую маневренную махалку в плане перемещения. Давайте начнем наши замеры с СУПЕР Power Prop. В общем, с лопаты. Ну что же, побежали. Почти ровные 4 секунды показывает нам копалочка. За ней пошел топор. И здесь у нас уже проскакивает разница в значениях. Хотя скорость одна и та же, заявлено в показателях. Но это ни о чем не говорит, так что смотрим далее. Керамбит. Так, а теперь давайте померим простой нож. Хм, результат такой же как у топора. Давайте еще биту замерим и я кое-какое предположение выдвину. Так, мужик, картина крайне неоднозначная, я могу предположить почему получились такие разные результаты. За счет замеров я брал начало анимации движения холодного оружия, то есть проще говоря я включал таймер когда махалка начинала свое первое движение. Возможно, у них всех разный тайминг анимирования движения, поэтому и получились такие неоднозначные результаты, но плюс-минус похожие. Но это всего лишь мое предположение. Поэтому по баллу уходит Бити и Керамбиту, а мы едем дальше. Давайте попробуем замерить тоже немаловажный прикол ДЭС, а именно скорость срабатывания после смены оружия. Многие наверное замечали такой прикол, что есть некая задержка перед ударом, когда мы только переключились на холодное оружие. И вот именно эту задержку срабатывания мы сейчас чекнем. На примере лопаты вам рассказываю, что я делаю. В общем, я переключаюсь с основного оружия на второстепенное и быстро тапаю на кнопку атаки, вот как здесь. И чекаю время, когда произойдет удар. Давайте я не буду вас мучить таймерами, я просто скажу, что получилось. Лопата 0,26 секунд, кероч 0,37, обычный нож 0,34, бита 0,54 и топор секунда. Секунда, слышите? 22 сотых. Так, сейчас погодите-ка раньше времени делать какие-то выводы, это промежуточные данные. Теперь замерим время срабатывания атаки после смены оружия с полной анимацией. Давайте еще раз на лопате покажу, что я измеряю. А то если так каждый предмет демонстрировать, можно уснуть нахрен. Такие замеры я делаю, чтобы себя перепроверить. И вот что получаю. Как видно, картина не сильно изменилась. Лопата показывает отличный результат в сравнении с другими девайсами. Но топор что-то вообще грустный, с такой длительностью срабатывания и анимацией удара. Теперь, мужики, давайте попробуем, насколько это возможно, замерить рэнджу атаки у наших конкурсантов. У нас, конечно, движок в игре староват и урон регает хрен пойми как, но все же давайте попробуем это сделать. Мерить будем максимально просто. Я иду на карту Нюктаун вот в это место. Встаю напротив столба и пробую ударить. Затем отсчитываю от столба 5 деревяшечек и встаю на Против пятой и ударяю еще раз. Ну вот, чувачок пошел отдыхать. А мы берем следующую махалку. Ну что ж, все-таки у ножичков не хватает дистанции, и они не смогли поразить цель на таком, казалось бы, ближнем расстоянии. И заодно я хочу вот что напомнить: убиты и этих ножей одинаковые ренжа атаки. Разработчики, у меня вопрос. Почему написано одно, а на деле совершенно другое? Непонятно. Я конечно же допускаю, что замеры могли быть с небольшими погрешностями, поэтому давайте вот что проясним. Такое значение как подвижность включает в себя не только скорость передвижения, но и скорость прицеливания и перезарядки, если это пушки, в общем там очень много пунктов. То есть тупо сравнивать подвижность по написанным значениям в ТТХ девайсах объективно не получится. Я же замерил скорость спринта от условного пункта А в пункт Б и получил вот такие данные. Но фишка в том, что это не сверхточные показатели. И так как разница в скорости бега незначительная, мы не будем учитывать эти размеры. Но исходя из них, можно сказать, что биты самая быстрая по скорости перемещения. Потом идет керамбит, за ним на одном месте уместились обычный нож и топор, и замыкает все лопата. Это вам так для справочки. Так, ну а теперь на зачет. Задержка после смены с полной анимацией удара отвратительней, всех показал себя топор. У него значение слишком хардкорное, в отличие от остальных. Затем идет бита, керамбит, обычный нож и лучший результат у лопаты. Казалось бы, у керамбита и обычного ножа одинаковые статки, но почему-то обычный нож будет чуточку эффективнее керамбита. Мне кажется, это из-за того, что у кероча такая вот анимация развертывания. Банально, она длиннее анимации обычного ножа. Теперь давайте вспомним, как справились наши приятели с испытанием на дистанцию. Топор, бита, лопата смогли поразить цель, а вот ножи нет. Многие, наверное, уже догадались, кто на каком месте располагается, но все же позвольте я озвучу данные, которые мы получили. Пятое место. Топор. Самый хреновый девайс, чтобы махать им в сетевой игре. Минус уже озвучил выше, так что кто его издает, ребят, задумайтесь. Четвертое место. Сейчас будет инфаркт для всех дрочеров на керыч, но это он. Керамбит уступает обычному ножу по скоростушке, ну и по дистанции тоже проседает в сравнении с другими предметами. И как ты догадался, на третье место залетел обычный нож. Казалось бы, керыч как предмет роскоши, он мало у кого есть, точнее он был только у донатеров раньше, а в итоге обычный ножичек без выбонов лучше по характеристикам. Которые, кстати, здесь почему-то одинаковые, но это не суть. Второе место, бита. Эта махалка залетела на такое высокое место, во-первых, из-за того, что на ней работает дистанция, хотя я повторюсь, что она точно такая же, как на ножах, и по идее не должна функционировать, и скорость у бита наравне с режеками. поэтому, как мне кажется, это достойное место для данного девайса. Первое место и звание. Вроде как, зы... The... Письма Халка забирает лопата. Ой, ребятки, сейчас пойду охуярить и закапывать вражину в рейтинге. Огнянский, конечно, неплохо сделал. Я думаю, можно за это шибануть кулакич под данным киноматериалом. Какой душечка. До этих замеров я думал, что выиграет какой-нибудь нож. Лопату я вообще во внимание не брал. Если посмотреть объективно, то, конечно, если вы гоняете с холодным оружием, то профитнее будет использовать лопату, нежели топор. Но я всегда придерживаюсь очень простого мнения. Играйте с тем, что вам нравится и с чем хочется. Для себя какую-то инфу переняли, учли и в бой. Но для коллекции или на всякий пожарный, я все-таки рекомендую забрать лопату себе в инвентарь, если бы еще этого не сделали. Кстати, прямо сейчас посмотри, оформлен ли у тебя бессрочный билет на данный кинотеатр в виде подписки, а то что как несу это здесь. Жму руку, мужик, с тобой все это время был Агнетский.